Тебе обязательно все снимать? Да. Зачем? Зачем ты все снимаешь? Зачем все записываешь? Это его журнал. Это Я хочу, чтобы он все помнил. Его журнал? Ты еще не знаешь, мальчик это или девочка. Да. Но, знаешь, если верить первому УЗИ, то это, это мальчик. Это... Итак, расскажи нам. Куда мы едем? Там. Мы едем в больницу, чтобы сделать УЗИ, второй ультразвук и подтвердить пол ребенка. Этого мальчика это или девочки. И мы счастливы, мы рады. Привет. Привет. Ты будешь потом это монтировать? Конечно. Хорошо, твоя очередь. Скажи, что ты чувствуешь будущий папочка? Я счастлив и уверен, что наш ребенок Будет здоровым. Мэт, берегись! <связь> О! О! О! О! О! О, Господи! О! А, Джесс! Джесс! Боже мой! Мэтт! Боже мой! Телефон! Где телефон? Звони в скорую! Звони в скорую! Будешь потом это монтировать? Конечно. Возьмет снос за аренду дома. Ничего. Дом в нашем распоряжении на все выходные. Да, он хочет, чтобы мы отдохнули перед работой. Это классно. Да. О, не верится, что мы уедем на все выходные. В кое-то веки. Нам там будет весело, устроим вечеринку. В вечеринку? И нам снова будет хорошо. Да. да? Ты никому про это не говорила? Нет. Хорошо. А что? Хочу сделать сюрприз в видео ко дню рождения Джо. Да. Но ты же успеешь все подготовить до отъезда. Да, если работать всю ночь. Только не переусердствуй. Тебе пригодятся силы на выходные. Неужели? У меня новости. Все в порядке. Можем снова попытаться завести ребенка. Ясно? Так что тебе нужны силы. Все твои силы. А мне пора. Пока. Не забудь, ты забираешь нас в одиннадцать, хорошо? Хорошо. Я люблю тебя! И я тебя! Итак, температура не превысит 28 градусов. Погода будет солнечной, безоблачной, большую часть дня. Скорость ветра 5-9 метров в секунду. Что касается грядущих длинных выходных, что ж, снова будет солнечно и безоблачно. А температура воздуха опустится до 22 градусов. И это прекрасный шанс выбраться за город. Итак, после небольшой рекламы мы поговорим о том, почему вам непременно стоит заняться вечерними прогулками во время долгих выходных. Сегодня утром американский спутник был уничтожен по сообщению властей, каким-то неожиданным летающим объектом. Запись, сделанная самим спутником за мгновение до уничтожения, показывает, что его причиной стало столкновение между спутником и неизвестным объектом над канадской провинцией Квебек. Готов, Тедди? Поехали, мы опаздываем. И докладывать обо всех необычных наблюдениях. Привет, Джон. Опаздываешь, Мэтт? Это все ты эти виноват? Кажется, он не согласен с тобой. Я буду через минуту. Ну конечно. Как дела, Мининик? Целую неделю без больницы, вот как дела? Лучше смотри на дорогу. Классная прическа, Док. Ужасная. Когда вернемся в больницу, я покажу тебе нечто клевое. Зацени. Что это? Да. Стой, стой, подожди. Ну-ка, что там? Ни хрена себе! Зацени. Ну как тебе? Вот это да. Серьезно, ты наконец-то купил ее? Он ставил мне кучу денег, но здесь все, о чем я мечтал. Даже есть свет для ночной съемки. Здесь есть просто а, все. Ух ты! Офигеть! Она сейчас записывает? Да. Мы отговорю тебе, я теперь готов ко всему. Постой. Дорогая, с кем поедет твой брат, Джесс? С новой девушкой? Да. Кажется, я мало что о ней знаю, кроме того, что они учатся вместе. Ух, стой! Что ты ух делаешь? ты! Ты собираешься снимать все выходные? Я просто снимаю на память. <смех> Мои сиськи? О, да. Форма медсестры меня возбуждает. <смех> Учти, ты не возьмешь эту штуку в спальне. Да ладно тебе! Где твой брат? Ты сказала ему ждать здесь? Да, сказала. Твой брат, Пестолыч. Что? Это Трей и его новая девушка? Что ты делаешь? Да сюда привет. привет Привет, привет, я Джесс Джулия, это мой муж Мэтт привет. привет, как дела? Привет, как Приятно О. Здорово, Трей! Здорово, Мэтт Привет Очень приятно Давно не виделись Эй, дай-ка мне Господи, Мэтт, сколько часов нам туда ехать? До Грэйсфилда где-то пять часов Ого, пять часов Пять часов? Я думал, он ближе Знаете что? Нет, это не так далеко Разбуди, когда приедем, Тронт Почему ты его так называешь? А ты не знаешь. Он его так называет, потому что Мэтт монтирует видеоигры. А, ну все да, понятно. На самом деле не поэтому. Давай покажи, Трон. Трей, он же за рулем. А, давай Мэтт, Или ты ничего нет. не видишь без нет, своего. Нет, оставь, не тебя. давай, давай, давай Мэтт, я тебе говорю, нет, я нет, хочу нет. посмотреть. Хотите это увидеть? О а что Правда вообще? Правда, покажи. А, давай, хорошо. Мэтт. Давай Мэтт, я покажу, Добрысь. смотри внимательно. Трей, это все ты виноват. Что там? Я все снимаю. Уже страшно. О, Боже мой! СМЕХ Черт, она уронила его в багажник! Что? Что? Иди, ливь, Что? В Она уронила мой глаз? СМЕХ Иди, выслюнь! В каком смысле глаз? Ух ты! О, это протест вместо мой глаз! СМЕХ Он Э, Кого-нибудь ловит сотовый? У меня нет. Меня не ловит уже больше час. У меня тоже. Боже, Мэтт, почему мы едем так долго? Ты заблудился? Нет, я не заблудился. Мы скоро приедем, ясно? Расслабься, Мэтт. А вообще, чей то домик? Моего босса. Спроси его, почему он купил дом так далеко? Да, потому что он зверолог. Серьезно? Кто, кто? Он охотник, он ловит животных. Что? Нет, нет, нет, нет. Скажи ему настоящую причину, зачем твой босс купил здесь дом. Это классная история. Да, зачем? Зачем? Да. Мой босс пытался поймать Снежного Человека. Что он сказал? Снежного Человека? Мой босс наверняка спятил. Это чушь. Вот что ты такой. Ну, это клево, это прикольно. Я знаю, но ты не представляешь, как много людей верит в это. Как и он сам. Вот он и пытается поймать его. Да, я тоже. Твой босс, Мэтт, просто псих. Кажется, мы приехали. Ну, наконец, за дом может быть с такими с воротами. Что? Я думал, здесь будет хибара с одной комнатой и удобствами на улице. Если это правда, я сплю в машине. Я тоже. Добро. брось спереди. Брось, Лис. Вряд ли. Проход запрещен. Класс. Это точно здесь? Я надеюсь. Потому что иначе мы точно заблудились. это обнадеживает. Он сказал, что мы заблудились. Да, возможно. Мэт. Ты ведь понимаешь, что твой босс псих, да? Потому что верит в эту чушь. Еще как понимаешь. Нежный человек. Офигеть. Да он даже сказал мне, что однажды слышал. Ага, может, он и вышел. Да, твой босс явно выжил из ума. О! Да он еще и параноик. В общем, нам с Джулией самую большую комнату. Это стопудон. Вы будете спать на кушетке. Да ни за что, ты серьезно? Нет, я не буду спать на кушетке. Ты еще буду спать на кушетке. Э, народ, зацените! Потрясающе, серьезно! Ты все равно спишь на кушетке, Трей. Отверь, мы хорошо. И не надо так со мной. Трей, ты самый Трей, ты спишь на кушетке. Нет, я зайду туда раньше вас. Не сомневайтесь. Мая, А зачем ты запираешь двери? Чтобы дать фору моей жене. Что? Как Давай, давай, чувак, давай, давай. чего а ну ты не берешь? Спи, пи, пи, пи, пи. Спи, пи, Давай, Подожди! Шикарный, <свят> <О>, ты, неверное. Нифига себе. Вы только взгляните. И Это невероятно. Где? где ты? Как я, я я Ты где? <свят> <свят> я здесь! Где здесь? Как? Ну вы что? Вы что, издеваетесь? Две разных кровати? Нет, так не пойдет. Вы еще слишком маленькие, чтобы спать вместе. Да, да, очень смешно. Тебе нужно стать коликом. Джейз. Просто потрясающе. Мне так нравится. Надеюсь, это наша комната. Эй, Трейм, как тебе кушетка? Да ты. А, Слушай, перестань ты так делать. Что надо? он не перестать делать? Эй, эй, нет. Это, нет. Сюда. это ты можешь делать все выходные. Да? Нравится? Да. М -м. Я так долго ждал этих выходных. Я знаю, я тоже. Ребят! Будет здорово. Ребят, выйдите на улицу! Эй, Джо! Ух ты! Офигеть! Лови. Эй, зацените! Здесь есть джакузи, да! ты готовься, сегодня вечером мы ее опробуем. Красота. О таком можно только мечтать. Кажется, я сейчас умру. Говорю красиво, тебе, да? это то, что да мне было нужно. Не, не париться, еда, выпивка да. и... И что еще? И снова еда, милая, куча еды. Мне это нравится. Только никаких камер. Ужин готов. Да. Боже, я такой голодный. Спасибо. За шикарный уикенд с моими лучшими друзьями. Так здорово, За нас, милый. Сейчас покажу класс. Готовы? Давай, пожалуйста. Давай, давай, давай. Вот так! Давай, <Стит> <Стит> это у нас Джея, самый везучий игрок в покер в Грейсфилде. <Стит> а это моя жена с самым сексуальным лицом для покера. О, вот же везучий ублюдок, а? У него хотя бы кушетка есть. Вот так теперь изучают биологию. Отстань от него. Джулия! Джулия, иди ко мне! Наличка просто супер! И у меня есть для тебя. Тюбей! Ладно, а, ладно, серьезно? я иду Эй, сейчас придет твоя сестра Ой, да какая разница? Простите, народ, я не взяла с собой купальник а -а -а. Не извиняй, ничего Боже, ты такая сексуальная ты это видел? Да, она что, серьезно? Помоги Эй Нет, нет, залезай Я, я, я ничего Смотри Что? Вон Ого, что это? Ты о чем? Вон Что за... Ох, ты Народ, вы это видите? Да Что это? Он все больше и больше Ух ты. Эй, что это? Он летит прямо на нас. Осторожно! Вы Видели? Вс ⁇ видел. прямо Вы Выцелый! А Выцелый! Хорошо, а руки не в кухне. бери, <свист> бери камеру. Да, встретимся у входа. Нет, нет, нет, не ребят, нет, нет, нет, нет, мы нет, нет, нет, нет, Это так круто! Просто офигеть! Хорошо, что я взял с собой свет! Записывай все, потому что нам никто не поверит. Да не волнуйся. Постой. Да, я только настроюсь. Я тоже снимаю на камеру. На какую камеру? Неважно, забей а поэтому у тебя в глазу красный огонёк, да? Эй, ребёнок, <свят> где вы? <свят> идём. Э, Ты издеваешься? Вот чёрт. Ладно, надень на себя что-нибудь. Где он? Я хочу его увидеть. Идём, он пьян, Джон. Ладно, идём, идём. куда мы идём? Ты останешься здесь. А. Оденься и постарайся не терять носы из виду. Идём, он просто нет, выпендривается нет, перед сдали? подружкой. Я хочу пойти с вами. Это нечестно. Он должен быть где-то рядом. Да, должен быть свет или что-то типа того. Утром говорили про уничтоженный спутник. думаешь это его обломки? Возможно, скоро мы это узнаем. Говорили, что обломки могут упасть на землю. Это лучший день рождения на свете. В какую сторону пойдем? Давай сюда. За мной. Смотри под ноги. Мой босс мог поставить капканы. Серьезно? Чтобы поймать снежного человека? Это просто нечто. Мэтт, постой-постой-постой! Что? Где Трей? Трей! Трей! Почему он не отвечает? Эй, Мэтт, мы ушли слишком далеко. Трей! Трей! Трей! Да что это с тобой? Отвечай нам! Эй, Джо, знаешь что? Оставайся здесь. Я пойду. Эй, постой, постой. Оставайся а здесь. Я ты? пойду, посмотрю дальше. Он должен быть где-то здесь. Не выключай свет, чтобы я тебя видел. Не уходи слишком далеко. Нужно найти эту штуку. Не уходи слишком далеко, хорошо мы? Да. да. <связь> Что это было? Что это было? Стоп тебя! Нед! это ответь! Послушай! Я тебя уже не вижу! Возвращайся назад! Давай! Вернемся завтра! Подожди! Еще немного! О, Господи! Что? Я что-то вижу! Тут свет! Где-то в метрах пятнадцати от меня! Спокой ты там? Да, да, я ей! Мэр думает, что нашел его! Серьёзно? Не можешь быть, я Нет, нет, послушай меня! Ты Ну нифига себе! Ха-ха-ха, Я нашел его! ха ха ха Вот это да! Мэтт, где ты? Быстрее, что? Ты в это не поверишь! Мэтт, где ты? Я здесь! Я здесь, Джо! <гум> а, <м> <гум> <гум <гум> <гум> <гум> Я заговорил. <гум> Я говорил, что мы найдем эту хрень. <гум> что? Что это такое? Смотри, какой здоровый. <гум> что? Ты видишь, что то Я Слишком глубоко. Здоровая яма. Реально? Да. Поставь. Я попробую достать. Что? Ты не знаешь, что там? Перестань. Ты как маленький. Здесь холодно. Я что-то нащупал. Ты что делаешь? Ты чего испугался? А, не знаю. Ты сказал, что нащупал что-то. Я меня напугал. Посвети мне. Давай, Джо. О! Кажется, я нашел Он довольно большой. О! О, о, о -о -о! Ничего себе! <связать> Никогда не видел ничего подобного! Вы только посмотри! <связать> что это за хрень? Похоже на какой-то метеорит. Это не имеет отношения к спутнику? Он горячий? Нет. Он ледяной. Тяжелый? Хочешь подержать? Нет. Не-не-не, нет, Нет, не, -не, -не, -не. надо. Я боюсь его трогать. <связать> Джо, это же камень, как застывшая лава. Стоп! Я... <связать> Эй! Ты что здесь делаешь? Мы сказали Мэт, тебе оставаться в доме. Мэтт, ты должен дать мне его потрогать. Да, что это с тобой? У тебя что, амнезия? Чувак, меня зачертил, торчит от одному в темноте, я себе все яйца отморозил. И как мы теперь вернемся в дом? Расслабься, ладно? Дом прямо там, чево. Да, прямо где? Он был там, плюс минус. Ага, да, точно. Дом переместился. О чем ты только думал, Трей? Не как переместился, можно было просто идем, посмотрим. Я там. уверен, что он в той стороне. Да, молись, чтобы ты был прав. Даст. Yes! Лиз! Мы близкие, я это чувствую. О, а, черт! Я бронил там свой телефон. Извини, но мы не вернемся. О, а, чёрт! Парни, стойте, стоп, стоп, стоп, стоп. В чем дело? Стоп! Знаете, лучше подождать здесь. А то совсем заблудимся. Наверняка девчонки скоро пойдут искать нас, да? Так что... Наверное, ты прав. Если мы идем не туда, то не услышим, как они кричат. Именно так что подождем здесь. Да. Как холодно. Лис! А? А? А? Что это было? Какого черта? Чувак, я не знаю. Я не... Ай, тихо, тихо, тихо. Я что-то слышал. Вы что-нибудь видите? Я ничего не вижу. Что за животное так кричит? Джесс! Нет, Мэтт. Это была Джесс. В чем дело? Этот крик не был похож на Джесс. Черт. Джо! Джо! Что? Я пойду проверю. Что? Мэтт, нет! Дай мне камеру. Мне нужен свет. Мы договорились ждать здесь. Думаю, девчонки ищут нас. Я скоро вернусь. Оставайтесь здесь. Брось. Ты что, с ума сошел? Мы подождем здесь, Мэтт! Мэтт! Джесс! Yes! Не выключайся! Но он был рядом со мной. Кто? Он ходил вокруг меня. Кто ходил вокруг тебя? Наверное, был голодный или типа того. Кто голодный? Стой. Что это был за зверь? Слышишь? Что? Слушай. Что? Похоже на мою собаку. Тедди! Нет, это не Тедди! Дэд! Иди ко мне, Дэдди! Похоже, он поранился. Черт! Трей, подержи. Что? Подержи, Джо, мы идем за Что ним. Что ты делаешь? За ним, за кем? Что? Да ты издеваешься? Ты что, не слышал тот звук? Любой звук усиливается. Мы посреди леса. Хочешь, чтобы я поверил, что тот звук, что мы слышали, это просто белочка? Эй! Хочешь, чтобы я бросил Тедди? Он мог попасть в ловушку. Жди здесь. Джо, идем со мной! Мэт, приписывайтесь! Дай мне, куда не мы не пойдут! Просто слети вперед! Мэт! Мэт, помедленнее! Тедди! Давай помедленней! Дэдди, ты где? Мэт! помедленней! Мэт, я не успеваю за тобой! не туда. Дэди! О. Зачем он полез туда? Даже не хочу этого и снять. Дэди! Что это с ним? Он напуган. Чего он боится? Я не знаю. Куда ты? Я иду внутрь. Я туда не пойду. Эй, я не брошу там Тедди. Ясно? Ты же не просто так взял камеру и свет. Ну вот осталось ночное видение. Ты идешь. Тедди! Он как будто бы плачет. Собаки так не плачут. 睡觉。 Фонтре. Что? Да, я уверен, что это его. Как он оказался здесь? О, господи. Задание? Я не знаю. Идем дальше. Идем. Джо! Стой, стой, стой, стой. Стой. стой. Эй, мы ты здесь! Джулия! Это девочка! Джо, здесь! Да, да, Джован а здесь! Джулия! Слово девочкам! Сохраняем спокойствие, а то не супаникуют! Ладно, -ка. как скажешь? Джо, мы здесь! Эй, стой! Стой, стой, стой! Эй! Все в порядке? Мэт, что... Тихо, хватит. Кажется, я обделался. Мэт! Черт в порядке! Все, да, хорошо! Постой! Вы нашли ту штуку? Да, нашли, но нам всем лучше вернуться в дом! Почему? Черт, я что? здесь не останусь! Что происходит? Там в лесу что-то есть. Какое-то животное, что? Мы же в лесу, чего ты ожидал? Да, но ну не волнуйтесь. Мы просто слышали чей-то крик. Крик? Да. Снежного человека. Это что, шутка или. Я не... Нет, это, это серьезно. Нам нужно собрать свои вещи и сваливать отсюда. Прямо сейчас? Мы же только да, приехали. Да, думаю, ночью нам лучше не ехать. Мэтт, о чем ты говоришь? Останемся в доме. Все будет в порядке. Что? Я согласна с Мэттом. Дождемся рассвета. Какого хрена? Нет, едем сейчас. Джон, ты можешь успокоиться? Никто не ранен. ты паникуешь, как обычно. Ну, конечно. Тедди сбежал, Джесс. Да, я знаю. Он странно себя вел. Мой телефон все время снимает. С телефоном вспомнить. Трея то же самое. Возможно, из-за этого. Сама знаю. Лучше помоги, это Ого! Ничего себе! С ума сойти, да? Мэт, мы можем поговорить? Да, сейчас подойду! Мне стоит волноваться? Нет, нам не о чем беспокоиться, но я должен выяснить, что там произошло. Хорошо. Ага, пока. Я налью ванну. Эй, девочки! Зацените! Мэт, ты что творишь? Почему мы не уезжаем? Почему по твоему мы так долго ехали сюда? Я заблудился. Что? Да у нас хватит бензина только до ближайшей заправки, и я не уверен, что смогу найти дорогу. Поедем сейчас, заблудимся и застрянем в лесу. Я не хочу рисковать. Ты не мог об этом раньше сказать? Эй, я не думал, что это было важно. Мы запремся в доме и переждем. Из дома не выходить. Черт. Ладно, идем в дом. Я же говорил, что снял его. Джо. Что это такое? Посмотри на его рост по сравнению с деревьями. Я начинаю думать, что твой босс не такой уж и псих. Бигфут? Да. Джо, ты про снежного человека. Что еще это может быть, а? Он живет в пещере в лесной глуши. Что? Он огромный и голодный до человеческой плоти. Что это может быть, по-твоему, а? Признаюсь честно, я не знаю, что и думать. Все, с меня хватит. Да, дай мне минуту. Мэтт, все хорошо? Да. Нормально. Выяснил, что это было? Нет. М -м -м -м. Джо думает, что это Бигфут. Бигфут? Да. Ох ты. Смешно. В это трудно поверить. Да, трудно поверить. Я больше беспокоюсь за Тедди. С ним ничего не случилось. Он не в первый раз бегает из дома, он вернется. Я так не думаю. Он мог погибнуть. Мне дорог, малыш, Тедди. Мэтт. Я устал от этого. Ты хочешь мне что-то сказать? Я не смогу еще раз это пережить, не могу, Джесс. Я знаю, ты хочешь ребенка. Боюсь, я не смогу. Для меня семья ⁇ это самое главное в жизни. И ребенок ⁇ это дар. Это... Я пойму, если ты не захочешь его иметь, но только определись поскорее. Иначе потеряешь и меня. Джесс. Просто птица врезалась в наш окно. Птица? Ты в порядке? Господи, я думал это... Нет, нет, не он. Джесс, ты цела? Все хорошо. Хорошо. Джо, идем со мной. Эта птица меня до чертиков напугала. Я думал, это снежный человек, или та хрень проследила за нами до сюда. Боже. Не такую вечеринку ты ожидал? Ну, нет, совсем не такую. За твой день рождения... Мэт, как твой лучший друг и как твой врач, тебе не кажется, что ты много пьешь. В смысле, я знаю, у тебя были тяжелые пары месяцев, но ты. Ну что, Джо? Ты. Ну что? Должен жить дальше. Ты не единственный, кто потерял ребенка, и вы можете попытаться снова. И что? Потерять еще одного? Рискнуть потерять еще одного? Ай, да брось, Мэт. Джо, я не буду обсуждать это с тобой. Не буду. Мэт, не будь ты таким. Я иду спать. Отлично. Можешь сваливать. С днем рождения, Джо. Прячься. И чтобы ты знал, птицы по ночам не летают. Я знал. Я так и знал, черт возьми. Дебильный телефон. Почему ты снимаешь... Грена. Что здесь происходит? Замолчи! Замолчи! там. Умри, умри. Слишком поздно, слишком поздно. Мы все умрем. Трей, что ты делаешь? С кем ты разговариваешь? Умри? Кто должен умереть? Ты сказал поздно. Поздно для чего? Да что с тобой? Джулия, ты меня напугала! На кого ты кричишь? Это, эта тварь была у нас в доме. Мы варим отсюда. Собирай вещи. Ты случайно не видел Трея? Да. Он в вашей комнате. Его там нет. Что? Я отвел его в кровать пару минут назад. <сас> не в мою кровать. Джулия, о чем ты говоришь? Я проснулась, а его нет. Видишь? Вон там. Это сразу, как я уложил его в кровать. Я же сказала, что его не было. Почему он так ходит? О черт! К куда это он? Эй, -э -э. ты видишь его? А -а -а. Вон он. Нет, нет, нет, нет, нет. Трей, не выходи на улицу. Почему он выходит? Где он? Мэт, где он? Вон он. куда ты идешь в лес Более. что с ним черт возьми телефон ловит нет не ловит Что происходит? Трей! Зачем он это сделал? Ты мне скажи! О, черт, я сказала ему не выходить на улицу! Трей! Хватит кричать! Трей! Ответь мне! Трей, не молчи! Ч -ч -ч -ч. Слушайте! О, Слушайте! Нужно вернуться в дом. Сейчас же. Нельзя тут оставаться. Эй. А к черту! Я пойду за ним! Эй, эй, нет! Что? Я же сказал, это слишком опасно. Мэтт, нужно что-то делать. Вы со своим дурацким монстром. Ну все, Господи. хватит. Я пойду разбужу Джо. Джаз, не отпускай ее туда. Хорошо. В чем дело? Туда. Я же сказал не пускать ее. Я знаю, я знаю, она побежала. Что мне было делать? Черт, Что происходит? Джулия убежала в лес. Вы что, прикалываетесь? Если бы... Черт, Нужно было уезжать ночью. Ребята, что случилось? Возвращайтесь в дом и попробуйте вызвать помощь. Ладно, идем Джон. Мэтт, что здесь происходит? Лиз, идем в дом, поищем телефон. Эй. Я самый тупой идиот, что иду за тобой. Если я умру, скажи моей маме, что это твоя вина. Эй, я больше никого не хочу терять. Извини, Мэдди, извини. Джулия! Трей! Джулия! Не верится, что мы вернулись в лес из-за этого щенка. Трей! Я не понимаю, зачем он захотел сюда вернуться? Это же просто глупо! Послушай, не думаю, что он понимал, что делал. Что? Да что здесь происходит? Трей пошел в лес, как долбанный зомби. Словно его манила какая-то сила. Его как будто загипнотизировали. В смысле загипнотизировали? Когда я спустился, он все повторял, умри, умри. Кто-то должен умереть или что-то типа этого. Умереть? Кто должен? Я не знаю, может это... Я правда не знаю, но одно я знаю точно. Это тварь, это существо. Кем бы оно ни было, было в доме после что? того, как Тро исчез. Я не сказал тогда, не хотел пугать девочек. О, ты супер, ты просто молодец. Потому что теперь я боюсь до усрачки. Oh, my God. Что тебе нужно от нас? Все время записывает. Возьми, может, мой работает. Служба спасения. Что у вас случилось? Да, служба спасения. Здра здра здрасте, меня зовут Джессика Донован. Мы остановились в коттедже в э Грейсфилд, Квебек. И адрес 1111... Секунду. Рейнджер Лейк. В... Вас плохо слышно? Вы слышите? Вы пропадаете. Алло, вы слышите? Мам... Мой брат, мой брат и его девушка исчезли в лесу после Я того, вычислю как... ваше местоположение. Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, вы слышите? Помощь уже Если вы слышите, вы слышите, пожалуйста, пришлите помощь. Мадам. Сорвался. Звонок сорвался. Здесь, здесь просто нет сигнала. Боже мой. Это... Смотри, что я нашла. Места, где видели еди. Что это такое? Грейсфилд, Квебек. Это наш дом. И пещера, в которую они пошли. Кукурузное поле? Собственность фермера Блэкберна С ума сойти. Босс Мэтта еще безумнее, чем я думала. Это не сработает. Это сработает. Шары покажет нам путь к дому. Это же просто смешно! Эй, у тебя есть план получше? Я не хочу снова потеряться в лесу. Найдем Трея и Джулию и свалим отсюда. Ясно? Отсюда даже не видно дома. Вот ты где. Зачем ты сюда вернулся? Трей, пожалуйста, ответь мне. Черт возьми! Уже глюки, идем отсюда. Нет, нет, нет, нет. Мы не можем. Идем. Джулия! Джо. Джо. Джо. Это ее? Да. О, черт, черт. Джулия! О, господи. О, Мэтт. Что? О, Мэтт. О, Господи Боже! Черт! Что они с ней сделали? Как ее одежда там оказалась? О, Господи! Мы что с ней? Что произошло? Я не знаю. Uh -huh. Что это было? Трей! Трей! Нет! Мэтт! Трей! Где ты? Мэтт, где ты? Мэтт, где ты? Мэтт! Да! Что здесь произошло? Его здесь нет. Где Да! он? над Нужно валить! Сейчас же! Нет! Я никого здесь не брошу! Мне не нравится это место! Вряд ли мы найдем здесь Трею или Джулию! Ребята! Хватит, Мэт, Остановись! Эй! Мы не можем их здесь бросить! Нет, Мэт, Посмотри вокруг! Посмотри! Кукуруза три метра в высоту! Куда ни плюнь! Везде одно и то же! Единственный способ найти их здесь – это на вертолете! Что ты сказал? Я сказал, что единственный способ найти здесь кого-нибудь, это с воздуха. А раз точно, ты не умеешь... Точно! Что точно? Дай телефон, дай телефон. Мэтт, он здесь не ловит. Это не важно. Дай телефон. Ты сам сказал, если привязать его к шарам, так он поднимется в воздух. И тогда у нас будет полная перспектива. Точно! Да! Сколько шаров у нас осталось? Сколько? Черт, всего два. О, черт! Что? Джо. Что? Что там? Наши шары. Какого? Это шары, которые мы оставили в лесу. Это они принесли? А кто же еще? Зачем? Бери их. Да, но как как мы Нет, как мы важно. вернемся после Просто этого? Просто подбери их. Он записывает? Да. Супер. Отпускай. Хорошо. Думаешь, это сработает? Да, я уверен. Давай, давай, давай, давай, давай. Не урони его. Да не уроню я. Давай, выше. <связь> Сработало. Сработало! Я видел этот символ по телеку перед исчезновением Трея. Ты его уже видел? Да. И ты говоришь об этом только сейчас? Да. Что оно означает? Откуда мне знать, что он означает? И с чем мы имеем здесь дело? Может, они выходят на контакт? Они? Кто они? И что им вообще нужно от нас? Трей? Что? Трей? Где? Вон. О, черт. Трей! Трей! Мэтт! Где ты? Держись! Мы уже идем! Эй, постой! Подожди меня! Черт! Черт! Где ты, Дрей? Стой! Мэтт, подожди! О, нет! О, нет! Трэй! Мэтт! Боже! Боже мой! О, черт! О нет. Трея здесь нет. Представляешь? Матч. Матч! Матч! Матч! Матч! Джо, у меня нет ответа. Но мне кажется, что они использовали Трея в качестве посланника. Посланника? Да. Когда ночью я спустился вниз, ему было плохо, потому что они что-то с ним сделали, чтобы передать послание. Послание? Да. Насчет этого, кого-то, чего-то, что должно умереть. Весь этот бред, который он повторял в подвале. Почему они использовали именно Трея? Потому что они пытаются общаться с нами. Ты прав на этот счет. Они слышали наш разговор, поэтому и отдали шары, когда они были нужны нам чтобы мы увидели этот символ. Да, но что он означает, а? Я этого не знаю. Черт. Да это сейчас и не важно. Нет! Важно! Брось, мы, Сам подумай! Эти существа становятся все агрессивнее и нетерпеливее. Нужно понять почему. Разберемся, но сейчас нужно вернуться в дом, забрать девчонок и позвать на помощь. И как мы это сделаем, а? А? У нас нет навигатора, мы не знаем, где дом. Мы заблудились. А черт! Нельзя здесь оставаться. Что? Шары! Их не было секунду назад. Возможно, они приведут нас к дому. Нет, нет! Послушай, вариантов нет. Я предлагаю идти. Слушай, уходим, пока эти твари не вернулись. Давай, скорей! Сам подумай. Нет, мы. У нас нет выбора, Джо. Возможно, они уже нашли нас. Я не останусь, я ухожу. Нет, нет! Стой! Стой! Стой! Они наверняка смотрят на нас. Что? В чем дело? Я уронил глаз. Мат, забудь о нем. Мы не можем терять время. Идем! Он где-то здесь. Он мне нужен. Он записывал произведения. Я так и знал. Вот что это был за красный огонек. Вот он. Хорошо. Держи. Все, идем. Мы сделали это. Давай! Лиз! Джо, мы здесь. Господи, а где вы были? Где Трей и Джулия? Мы не смогли их найти. В каком смысле не смогли найти? Они же не могли исчезнуть. Мы всюду смотрели, их нигде нет, забудьте. Боже мой. Мне жаль, милая. Боже мой, Джесс, что случилось? успокойся. Мы не может быть. Мы сделали что не могли, но... Этого просто не может быть. Джесс, надо сваливать. Нужно нет, я не оставлю своего брата, ты с ума сошел? Слушай, нам нельзя здесь нет, оставаться, ты это не оставлю понимаешь. Нет, я его, ты нельзя. понял? Он может вернуться. Мы волну, надо уходить. Я знаю, он сейчас не бросит брат. Возьми камеру, свет пригодится. Спасибо. По-моему, заправка километрах в сорока отсюда, но я точно Берегите не знаю, себя, где именно. Ладно, мы постараемся побыстрее. Да, чем раньше, тем лучше. Да. Берегите себя. Я уверена, ребята в порядке. О, это необнадёживает. Да уж. Не заводится. Нет. Ты издеваешься? Нет. А чёрт, что с ней? Предохранители. Да чтоб тебя! Видимо скачок напряжения. Мы не заводили ее, как приехали. Возможно та же частота, что спалила щиток в доме. Значит это все из-за скачка напряжения? Может быть, а может и нет. Можешь починить его? С закрытыми глазами. А, супер. К сожалению у меня нет предохранителей, О, так чёрт. что мы не сможем завестись. О, чёрт, чёрт. И что нам делать? Есть идея. Поедешь на велике? Брось, Джо! Сколько времени? Чёрт, мои часы свихнулись. Слушай, у нас около пяти часов до заката. Мы с Лис успеем до заправки часа за три. Джо, я не думаю, у что У нас это нет хорошая... выбора! Лис! Тебе лучше остаться с нами! Нет, я не отпущу его одного, когда повсюду эти твари! Если что, я смогу ему помочь! Мы вернемся через пару часов с подмогой, Джо. Чтобы не случилось, не вздумай съезжать с дороги, слышишь? Не волнуйся, мы скоро вернемся. Давай, Лиз, поехали. Джо, Джо, Джо, Джо. Ого, смотри! Останови. Ох ты. Боже мой. Я знал, что не ослышался. Господи, что с Лисой Джо? Я не знаю. И что с моим братом и Джулией? Я не знаю. Послушай, Джесс, мы... мы нашли их на кукурузном поле. Что? Когда обнаружили этот символ. Нет, нет, нет, нет, нет. Но нет, нет. Я... Случилось? Что это за символ? И причем он здесь вообще? Я не знаю. Мэтт, что происходит? Я не знаю. Лучше помоги мне найти хоть какую-то зацепку. Я был бы очень благодарен. Мэтт, нет! Меня... Черт! Я думал, я удалил это. Я, прости. Ты прости. Я, люблю я тебя. попробую найти что-нибудь на камере Джо. Спутник был уничтожен, по сообщению властей, каким-то неопознанным летающим объектом. Остань. сделанная самим спутником за до уничтожения да. показывает, Включай, что именно причиной стало столкновение между спутником и неизвестным объектом над канадской провинцией Квебек. Власти просят граждан быть бдительными и докладывать обо всех необычных наблюдениях. Стоп. Сейчас. Охренеть. Ох, Боже мой. Боже мой, он пытался схватить тебя. Черт, побери! Он хотел схватить не меня! Мэт! Мэт, открой дверь! Мэт, прошу, что ты там делаешь? Мэт, почему ты заперся? Я волнуюсь, пожалуйста, открой дверь! О! происходит? О. Скажи мне, что происходит, Мэтт? Чёрт, это символ. Открой дверь! Мэтт, ты очень-очень-очень пугаешь меня! Открой мне дверь! Открой дверь! Что ты здесь делаешь? Мы уходим через 30 секунд. Что? Ты можешь сказать мне, в чем дело? Все это время он искал этот камень. Черт возьми! Как думаешь, что это? Может быть, какое-то радиопередающее устройство. Да. Мне страшно. Слушай, у нас есть только один выход. Мы отдадим им этот камень. Но только если они вернут наших друзей. Иначе мы им ничего не отдадим. Стой, стой! Что? Нет. Что? Не сюда. Пойдем через подвал. Ой, нет, мы... Они могут Пусть... быть снаружи. Так безопасней. Хорошо, идем. Ой, я не хочу туда. Я пойду первым. На, держи камеру. Иди за мной. Мы видели этих тварей на кукурузном поле. Нужно попасть туда так, чтобы они нас не заметили. Думаю, там держат твоего брата и Джулию. Выключи свет, выключи свет. Хорошо. Какой план? Кукурузное поле метров в пятистах. На его краю есть ферма. Нужно добраться туда и позвать на помощь. Ты точно уверен, Мэтт? Да. Ладно. Что? О, Боже. Что ты делаешь? Боже мой! Нужно спешить! Мэт, какого черта ты делаешь? В чем дело, Мэт? Они здесь. знали.